Знаешь, иногда одиночество становится невыносимым. В такие моменты хочется выйти на луну или просто так. Все равно. Лишь бы никогда больше не чувствовать эту тоску и унылость. И только сила воли с упрямством не дают сломаться в такие моменты. Даже друзья и те приносят лишь временную покоение и отраду. Ведь у тебя нет рядом близкого... Любимого тобою человека нет рядом родственной души, с которой ты мог бы сутками напролет, даже не говорить, нет, просто молчать, просто держать ее теплую нежную руку, просто смотреть в ее глаза. Или.. Соприкоснувшись лбами, просто сидеть обнявшись, Чувствуя тепло и любящее сердце. Так хочется иметь уютный уголочек, Такой небольшой островочек любви, В котором нет Лишь один, единственный, любимый любящий тебя, человечек. И вот что тебе скажу. От постоянного и длительного одиночества устаешь так же, как и от постоянного нахождения среди людей. Если бы только не пустота этого тягостного ощущения, нехватки чего-то необходимого, важного и тоска, ноющие, и тягучее, то можно было бы, наверное, всегда жить в одиночестве. Ведь оно порою так необходимо, желанно. Но проходит день, неделя, месяц, год. И ты уже хочешь прекратить это мучение. Ты начинаешь искать кого-то. Обжигаешься, разочаровываешься. И опять хочешь одиночества. Так круг за кругом. Повторяется это действие до тех пор, пока вдруг не появится та, кого ты искал. Но ты уже стар. Уже скоро закат. И исход твоей жизни. Вот тут, друг, понимаешь, что всю жизнь искал что-то эфемерное, призрачное, Вместо того, чтобы самому создавать и ковать свое счастье.